Заходите, подписывайтесь. Буду рада вас видеть в моем телеграм-канале. Итак, неделя с тремя важными астрологическими событиями. 22 июля Солнце входит в знак Льва. Управляет этим знаком, то есть в обители во Льве. Венера, символизирующая энергию любви и комфорта, также 22 июля входит в знак Девы, где имеет статус падения. В период этого транзита многие люди... Часто недовольны своей внешностью, доходами, взаимоотношениями. Чаще обращаются к специалистам сферы индустрии красоты и здоровья. Массажистам, косметологам, диетологам. Так что работы прибавятся у занятых в этих областях. При этом люди склонны экономно расходовать свои деньги. Покупают только действительно необходимое. Третье важное событие. Полнолуние в Водолее 24 июля одно из ключевых в году. Подробное видео по этой теме есть на моем YouTube-канале. Посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. Дорогие уважаемые зрители, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, что вызывает тревогу, обращайтесь, контакты на главной странице и под видео, чтобы не произошло, не впадайте в отчаяние астрологическими методами можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход далее по дням недели 19 июля понедельник растущая луна в скорпионе в напряжении с марсом и венерой но в гармоничном аспекте с ретро плутоном Период луна без курса с 19 одной до нуля часов 7 минут следующего дня Начало недели очень неоднозначное. Накопившиеся самые болезненные и тщательно скрываемые жизненные обстоятельства и страхи, самый болезненный и негативный опыт, подавленные желания и мотивы проявляются у многих людей. Но внутренняя работа над собой позволит сбросить ненужный психологический багаж и упорядочить свою реальность. Внутренние блоки рано или поздно проявляются. Поэтому нет смысла постоянно убегать от самого себя. Если внутри накоплено много противоречий, непроработанных страхов и проблем, то лучше не принимать важные решения сегодня. Лучше избегать потенциально опасных ситуаций и любого риска. Воздержитесь от употребления алкоголя и средств, меняющих сознание. Иначе это может привести к непредсказуемым последствиям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 Вторник. Растущая Луна в Стрельце в гармоничном аспекте с ретро-Сатурном. Меркурий и Уран в гармоничном аспекте. Способствуют оригинальным идеям, позволяющим распознать новые шансы для дальнейшего успеха. Найти выход из ситуации, которая ранее казалась неразрешимой. Благоприятный день для профессиональных дел, бизнеса. Можно рассчитывать на помощь и совет мудрого человека. Этот день характеризуется эмоциональной устойчивостью, что способствует серьезной работе и решению многих задач. День подходит для переговоров, серьезных шагов. Можно надеяться на хороший контакт с влиятельными людьми, представителями органов власти. Можно надеяться на финансовую поддержку. В этот день хорошо наводить порядок в делах, в финансовых вопросах. Также подходящее время для гармонизации отношений с родителями, пожилыми родственниками, от которых, возможно, зависит ваше благосостояние. 21 июля. Среда. Растущая Луна в Стрельце в гармоничных аспектах с Венерой и Марсом. У многих людей появляется вера в лучшее, оптимизм, желание развиваться. Дела идут на лад. Все получается. Однако... Излишний энтузиазм ведет к рискованным, необдуманным поступкам. Следует трезво оценивать свои финансовые возможности. Усилившийся оптимизм подавляет любые страхи и сомнения. Чрезмерная радость и активность оставляют душу опустошенной и обесточенной. Люди склонны к философствованиям в компаниях, поиску смысла жизни. В этот день Вселенная охотно дает подсказки, знакомит учителей с будущими учениками, а также предоставляет возможности путешествовать и познавать другие культуры. Хороший день для поиска партнеров, работы, легче убирать препятствия на пути достижения целей. Новичку на работе проще влиться в коллектив и сразу же проявить себя в деле. Хороший день для налаживания отношений с зарубежными партнерами, развития международных проектов. Знаковые знакомства происходят в поездках за границу. Успешно проходят спортивные соревнования и творческие конкурсы. Благоприятное время для решения юридических и правовых проблем. 22 июля, четверг. Растущая луна в Козероге в статусе изгнания. С 17.27 по киевскому времени солнце во льве. Венера входит в знак Девы в 3.37 утра. И сразу же образуется Тау-квадрат. Юпитер, черная луна, Венера. Это напряженный день. Берегите ресурсы, здоровье, деньги, время. Посмотрите тем очень полезное видео о транзите черной луны по близнецам. Ссылка в закрепленном комментарии. Четверг сложный день, можно сказать, неудачный. Люди склонны к перееданию и различным злоупотреблениям. Ослабляется самоконтроль. Выражено несоответствие между потребностями человека и его возможностями. Страдает печень. Возможно, ухудшение течения печеночных и легочных заболеваний. Многие склонны к расточительности, стремятся к удовольствиям и роскоши, о чем через несколько дней будут сожалеть. Стремление к роскошной жизни станет непреодолимым искушением, поэтому необходимо взять себя в руки. Может возникнуть желание купить вещи, которая на самом деле не нужна. День неблагоприятен для торжественных и семейных мероприятий, для объяснений, помолвки. Тем более бракосочетания в деловой сфере возникает много неприятных ситуаций лучше не заниматься процедурами направленными на улучшение внешности 23 июля пятница растущая луна в козероге в оппозиции с меркурием и в соединении с ретро плутоном период луны без курса с 19 33 до 3 12 утра следующего дня разговоры с коллегами, общение с родными и близкими, скорее всего, не принесут эмоционального удовлетворения. Будьте готовы услышать мнения и идеи, противоположные вашим. Возможно, неожиданное изменение планов, что вызовет сбой в работе и запланированных делах. Можно ожидать встреч с людьми и ситуаций, создающих препятствия. День неблагоприятен для сделок купли-продажи, финансовых вложений. В информации, которую вы предоставляете или получаете, присутствует напряженность. Стремление навязать окружающим свое мнение может привести к серьезным конфликтам и разрывам взаимоотношений. Люди склонны манипулировать друг другом. У кого-то это получается, у кого-то нет, но отношения могут испортиться окончательно это не самое лучшее время для проявления оригинального мышления и свободного обмена мнений поскольку черная луна уже освоилась в близнецах усиливает негативные тенденции пятницы 23 июля страх перед утерей или хищением информации приобретает и в этот день безумную форму с целью введения в заблуждение Информация может искажаться, а это осложняет жизнь. Но не переживайте, полнолуние 24 июля в 5.37 по киевскому времени в знаке Зодиака Водолей поставит точку во многих неприятных ситуациях. Посмотрите, пожалуйста, видео об этом, ссылка в закрепленном комментарии. Также 24 июля Меркурий в гармоничном аспекте с ретро-Нептуном что делает интеллект многих людей более восприимчивым к влияниям внешнего мира. А это помогает увидеть будущие перспективы и вовремя откорректировать свои планы и действия. День 24 июля – благоприятен для творческого развития, для путешествий, встреч с друзьями и близкими по духу людьми. Появляется чувство внутренней свободы. Уверенность в своих силах. 25 июля, воскресенье. Убывающая луна в Водолее. Противоречивый, но благоприятный день. Не время для рутины и скучных дел. Зато отличный момент для кардинальных изменений, смелых решений. Водолей, а тем более вчерашнее полнолуние в Водолее, вдохновляет и заставляет мечтать даже прагматичных и расчетливых людей. Сейчас проще решиться на рискованный шаг, и в большинстве случаев он будет удачным. Стоит быть осторожнее в желаниях удивлять окружающих. Нужно несколько раз подумать, прежде чем резко высказываться в адрес друзей или близких. Потому что эмоциональный фон повышен, и неприятные слова моментально провоцируют ссору. Стоит быть осторожнее в поездках избегая экстремальных увлечений, так как велик риск травм. Романтические знакомства будут приятными, но, скорее всего, ни к чему серьезному это не приведет и может даже принести разочарование. Усиливается свободолюбие, стремление к духовному росту, желание выйти на другой уровень, найти единомышленников. Но не поддавайтесь своим порывам менять место работы, если это не было запланировано ранее. В этот день лучше погрузиться в творческий процесс и не ограничивать свою фантазию. Можно придумать что-то совершенно новое и необычное, удивив не только окружающих, но и самого себя. Хороший день для проведения онлайн-мероприятий, вебинаров, прямых эфиров.